Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодня, я видео по майнеру Крипто. О, крипто. Такое вот у меня название. Я писала видео на самом старте. И я сегодня сделала вывод с этого майнера. Потому и пишу, чтобы показать вам о том, что Майнер платит. Давайте. Набрала я минималку. У меня было 77 монет. Значит, депонировала я сюда. Что я депонировала сюда? 17 трон. 3 x Вывела 77. С копейками. Значит, депонировала я... Ой, секунду. 16 числа. 16.09. Сегодня у нас 30.09. Я сделала вывод. 77 монеток. Платят мгновенно. То есть инстант. Сейчас я вам покажу вывод. Сейчас, ребятки, найду. Вот он вывод. Плюс 77. 77. Точка девятьсот плюс семьдесят семь ну как-то так как долго он будет работать я понятия не имею будем надеяться что поработает еще вот. ну также ежедневный бонус здесь есть бонус дает дает еще тем кто пишет видео мне дали бонус я отправила. Здесь меня захожу раз в 6 часов. Бонус получаю от 1 до 5 мощности. Также видео бонус есть. Можно дать. Это дается раз в месяц. И здесь мои все бонусы. И Я вот давала. Подавала. Вот бонус за видео. Вот он. Мне 280 мощности дали за видео нормально ну и депонировала естественно я сюда 17 монет я вам показывала но больше нечего тут уже добавить пусть майнится все рингвиз я пока не делала ничего чисто набирала на вывод, чтобы проверить его на вывод. Также здесь можно, естественно, делать реинвест. Все накопленные монеты, они перейдут вот сюда на баланс мощности. Вот. Ну и все. Работайте, зарабатывайте. Всем удачи, всем пока.